Здравствуйте, я Наталья Некрасова со автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем оформление бактуса веретено. Сегодня у нас отделка по краю. Бактус. Отделка. Для отделки я использую голубой цвет. Соединять полотно и основу и.. Край я буду через кантик. Кантик любого яркого цвета. Ну у меня желтый присутствует, я беру желтый. Можно брать абсолютно любой красный. Ну, красный будет мрачноватый. Белый не, не, не очень хорошо пойдет. Коричневый совсем мрачно. Из присутствующих цветов самый подходящий голубой. Ну и желтый тоже самое. То есть можно было бы сделать желтый кант, но у меня для оформления специально мы заказали именно голубой. Входящий состав меланже, та же слонимская пряжа, те же три сложения, поэтому использую вот такой вариант. Так вот это будет выглядеть. И определяетесь, как вы будете оформлять кантики. У меня двухфантурная вязальная машина, две игольницы, поэтому я буду оформлять полным ластиком. Резинка одинаковая с двух сторон, в работе каждая игла. Я сделала образцы, видите, на 8 и на 9 плотности. Выбираю, какая мне больше нравится. Видимо, 8 такая ставлю. Первая не такая, она, она все-таки поплотнее. И сейчас мы с вами будем считать, сколько нам нужно петель для полной окантовки изделия. 30 петель образец. Плотность 8, 8, 8, 30 петель, 10 рядов. Ну, 10 рядов, в общем-то, меня устраивает, поэтому оставляю. 30 петель, это сколько сантиметров? Ну, учитывая, что она очень немножко тянется, такая вот, 17 сантиметров. Сейчас смотрим, сколько мне нужно для того, чтобы полностью не нужен. оформить полотно. Могу сложить пополам, чтобы не растягивать. И измерить половинку. Может, на 2. Кантик. сорок 47. Значит, у меня получается. Ладно. Рисуем схему. Есть бактус. Ну, схематично, вот как он выглядит. Вот так вот. 47 сантиметров. всего 94 сантиметра плотное вязание 6 сантиметров до метра не хватило ладно и добавляем кантики по краям завязки 25 сантиметров то есть не нужно оформить отделку и плюс кантики и выполнять это буду единым полотном смотрим девяносто четыре плюс пятьдесят там с двух сторон сто сорок четыре понятно что за один раз я это не сделаю но для того чтобы понять сколько сколько машин мне нужно для оформления считаем 30 Делим на 17. Узнаем петельную пробу. И умножаем на 100... Ой, 30 делим на 17. И умножаем на 144. 254 петли. Это всего от кончика до кончика. 254 делим на 2. Получается 127. Ну, берем 130. 130 петель это половина бактуса, мне устраивает, то есть 4 раза я должна буду выполнить отделку, раз, два, три, четыре двух сторон. 130 петель, из них 530 делим на 17 умножить на 47, из них 82 петли, 82 петли пойдет на бактус и сто тридцать минус 82 и сорок восемь петель пойдет на завязку. Все 10 рядов меня устраивает. Итак, я сейчас провязываю резиночку, планочку. У меня полный ластик на в 130 петлях. Если у вас одна игольница, вяжите просто планку двойную. Можете вязать ложную резинку через иглу. Количество петель определили. 48 с одной стороны, 82 с другой стороны. И будем присоединять наше полотно через рулик. Выполнять обвязку будем двумя способами. Первый. Надели, а, провязали планку либо резинку если планку сформировали планку надели на расчетное количество игл бактус половинку и смотрите первая часть длинненькая мы ее просто закрываем вот той же пряжи которую вязали доходим до начала вязания бактуса до начала бактуса и провязываем соединительный элемент поэтому сейчас закрываю синее полотно до начала бактуса вот, до точки соединение и дальше оформляем кантик. Эта игла уже держит полотно, бактус. Просто рыхло-рыхло, спокойно, потому что мы потом будем соединять со второй частью резинку-планку. Поэтому сейчас просто рыхленько закрываете, чтобы только закрепить петли. Закрыли, сняли полотно с колков, чтобы оно не мешало. Петлю э, завершающую можно просто надеть на крайнюю иглу. Вот они 2 хвостика. Сейчас сюда добавляется третий хвостик. В принципе, вот этот третий хвостик я могу перенести на другую сторону. Там мы вот этой же пряжей соединим рулик. Поэтому перевожу корректно в сторону. Точно все провязалось и провязываю не менее 6 шести... рядов. Обратите внимание, я надевала бакту с изнанкой к себе, вы можете лицом. Мне кажется, что с изнаночной стороны рулик будет смотреться интересней, Поэтому сейчас закрываем рулик, то есть создаем обратный подгиб. И в этот же рулик мы убираем место соединения. Надеваем протяжки на иголки. Протяжки отлично видно. Вот они. Так. Ну, для начала иглы немножко вперед, чтобы полотно не слетело. И протяжки, которые у нас получились при провязывании первого ряда. Просто надеть на Отлично видно, они хорошо выделяются. Если вы где-то пропустите какую-то протяжку, страшного ничего не будет. Так, надевайте все на иголки, соединили и точно так же, как мы закрывали отдельную синюю часть, закрываем. Желтую, но не просто закрываем, а двойной косичкой. Одна петля соединяет полотно, одна воздушная. Одна соединяет, вторая воздушная. Закрываете до начала провязывания рулика. На синюю часть, естественно, мы не заходим. Вот там, где есть петли, там и закрываете. Вторая часть ровно такая же. Планка, либо подгиб, либо резиночкой, что вы вяжете. Надеваете ровно на такое же количество игл полотно, только видите, оно в обратную сторону идет, потому что мы завершаем вторую часть. То, что мы с вами закрывали синие петли, надеваете их на соответствующие им иглы, ну, просто декером. Пускай сверху все это остается, мы сейчас все уберем. Нюанс только вот здесь, в месте, где у нас рулик втыкается в синюю часть и заканчивается. Видите, на пару игл я не соединила, не надела. Постараюсь, постарайтесь этот рулик, так, может, что петля надевается, петля еще одна надевается, и сверху нужно надеть этот рулик, так, чтобы он полностью у нас вошел... Немножко неудобно с этой стороны... Чтобы он полностью у нас воткнулся в желтую полоску, которую мы сейчас будем вязать. То есть, чтобы он не отгибался как-то параллельно, вот сам по себе шел, а логично вошел в новую планочку. Все, синяя часть мне больше не нужна. И теперь на всех-всех-всех иглах я провязываю ровно такой же желтый рулик. То есть, если здесь, первой части я вязала на, до начала синих игл, теперь я вяжу везде, на всех. На всех иглах формирую рулик, из протяжек и закрываю полотно. У меня получается половина бактуса оформлена. Ставим плотность. Нужно закрыли язычки. 6 рядов. Формируем подгиб и надеваем самое главное когда будем соединять рулик на месте соединения вот тут вот то что можно тоже подцепить на иголке чтобы рулик желтый плавненько первые плавненько воткнулся во второй без каких-то переходов но здесь и так все будет очень хорошо потому что вот они эти петли и один ролик другой идеально войдет формируйте ровно такой же рулик закрывайте все петли рабочей нитью. Рабочая сейчас у меня желтая. Зашиваете обе стороны симметрично. тут вот Начало. Первый край, второй край. Потом берете с другой стороны, первый край, второй край. И получается посередине у нас два разреза. Нам всего лишь нужно встык тихонечко взять нить цвета отделки планки и вот так вот стык, стык аккуратненько подшить иголкой два платна и соответственно когда будем сшивать просто подвязать вот здесь вот похватить краешки у э, планки и она прекрасно соединится и не будет видно перехода то что у нас получилось с лицевой стороны вот то что у нас получается с, -с, -с изнанки можно носить с двух сторон двух сторон получается аккуратный Очень симпатичный, необычный бактус, верите? зашиваете и все, можно убирать хвостики. Хвостики прячем, если есть планка в планку, аккуратненько. Давайте я вам покажу, как спрятать края. Во-первых, завязать узелок обязательно. Можно при помощи петли уловителя завязали и краешек несколько петель захватили дальше хвостик вытянули излишки обрезали есть планочка обязательно свяжите хвостики рабочие нити Можно затянуть в планку. Тянули, отправили все, следов нет. Были хвосты, чистый край. Так убираете, так, да, с другой стороны, то же самое. Убираете все хвостики, зашиваете в стык краешки, подпариваем немножко бактус и можно дарить, носить и получать удовольствие.